Дорогие друзья, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня я хочу ответить на вопрос, сколько и за какой срок можно заработать на новых торгах активы госкорпорации. Давайте разбираться. У вас есть три стратегии, на которые вы можете заработать на этих новых торгах. Первая стратегия – это если у вас есть личные средства, которые вы готовы вложить в покупку какого-то имущества на этих новых торгах по продаже непрофильных активов госкорпорации и получить выгоду уже после ее продажи. На данном этапе очень важно, чтобы на тот момент, когда вы нашли какое-то имущество, чтобы вы сразу начали поиск потенциальных клиентов и выходить на торги только в том случае если вы уже нашли этих потенциальных покупателей и не одного, чтобы у вас их было несколько. В таком случае вы себя обезопасите, у вас не получится такой ситуации, что вы купили объект, а продать не можете. То есть покупатель у вас есть на момент, еще, когда вы только планируете участвовать в торгах. Вторая стратегия – это когда вы покупаете для себя. Ну, Допустим, вы хотите купить для себя автомобиль, по рыночной стоимости миллион рублей, у вас есть прекрасная возможность купить этот автомобиль на активов госкорпорации с 50% скидкой. В этом случае стоимость автомобиля составит всего 500 тысяч рублей. Здесь очень важно понимать, что когда мы покупаем какое-то имущество для себя, есть некие параметры, которые необходимы лично вам. И поэтому при поиске обязательно это учитывайте, производите осмотр, проверяйте техническое состояние, чтобы после того, когда вы приобрели этот объект, чтобы он полностью совпадал с вашими ожиданиями. Ну и третий вариант это когда вы можете покупать имущество активов госкорпораций, не вкладывая собственных средств. То есть... Вы находите какой-то объект, вы понимаете, что он интересен, да, хотя бы даже потенциально, вам лично он не нужен, но вы понимаете, вот кто-то хочет купить этот объект, потому что он хороший и потому что он стоит дешевле рынка. После того, когда вы его нашли, вы находите клиента то есть инвестора, человека, который готов вложиться в покупку этого объекта. И вы здесь выступаете в роли ну, как риэлторы да, в обычной жизни, только стоимость вашего имущества, которое вы продаете этому клиенту, гораздо дешевле рынка. Поэтому, поверьте, таких клиентов много, все хотят сэкономить на покупке, и каждый будет рад заплатить вам комиссию для того, чтобы получить эту выгоду. В данном варианте очень важно, чтобы ваши отношения с вашим клиентом были договорные, чтобы договор был не устно составлен, а письменно. Ну, самый идеал – это когда вы получаете предоплату по вашей работе, как работаем мы. Но для новичков сойдет также вариант, когда вы просто заключили договор, когда в договоре прописаны все исходы вашей работы, чтобы вы да, были защищены в этой работе. Я желаю вам успехов на торгах. Совмещайте все три вот эти схемы, потому что вы все равно тратите время на поиск. Почему бы дополнительно не зарабатывать? Напоминаю, что у нас вы можете получить клиентов после того, когда вы пройдете обучение, когда мы будем уверены в том, что вы выполняете работу правильно, что вы правильно работаете на этих торгах, мы будем только рады нашему партнерству. Если у вас есть вопросы, пишите под этим видео, я буду рада на них ответить. Ставьте класс, если это видео было для вас полезным, и интересным. Если вы хотите, чтобы мы продолжали отвечать на ваши вопросы. На этом все. Всем пока и отличное настроение.